Всем привет! И сегодня я покажу вам, как зарабатывать деньги просто сидя на диване. Ну а перед началом данного ролика хочу посоветовать вам канал «Как заработать в интернете». Здесь вы научитесь заработку без вложений, также инвестированию. Вот, допустим, с этого ролика вы сможете зарабатывать 5000 рублей в день с нуля, то есть абсолютно без вложений. Вот 4000 рублей на пассиве, то есть сидя на диване зарабатывать деньги. И также тут проводятся розыгрыши, каждый ролик. В общем-то, ссылку оставлю в описании. Обязательно переходите и на начинаете зарабатывать я на данный канал уже подписан и постоянно его смотрю все ролики не пропускаю ни одного ну и в общем то сейчас переходим к сайту который у нас сегодня на обзоре это космос Star. это игра с выводом денег где я уже здесь зарегистрирован у меня вроде написано, да, я могу уже перейти в личный кабинет, у меня нет кнопки регистрации. В общем, сейчас я буду рассказывать о данном проекте. Здесь за регистрацию вы получите две планеты в подарок, то есть две звезды точнее. И сможете уже зарабатывать даже без вложений. Давайте дальше. Здесь нам еще раз рассказывается о данных планетах, которые мы получим. Далее у нас, собственно, все планеты, которые здесь присутствуют. И цена планет начинается от 10 рублей. То есть вы можете начать зарабатывать, инвестировать всего лишь с 10 рублей. Также две вот этих планеты вам даются абсолютно в подарок. То есть вы уже, считаете инвестируете 20 рублей. Это за регистрацию. И далее можете пополнять деньги с 10 рублей, еще покупать планеты. Вторая планета 50 рублей третья 300, ну и далее, собственно, цены вы видите, и также доход в сутки с каждой планеты, последняя планета здесь у нас стоит 15 тысяч рублей, и приносит она 535 рублей в сутки, то есть купив две такие планеты, вложив 30 тысяч рублей, вы сможете зарабатывать по 1000 рублей в сутки и также за месяц вы уже окупитесь и будете выходить на чистую прибыль, в общем-то есть планеты там за 1000, за 3, за 8 в общем-то выбираете сами, уже зависит от ваших способностей то есть, сколько денег у вас есть Далее здесь можно посмотреть последние пополнения Последние выплаты И, собственно, вот все о данном проекте Есть еще партнерская программа И здесь она составляет целых 30% И также она пятиуровневая ну и давайте сейчас перейдем в личный кабинет, покажу, что там да как. Сейчас мы находимся в личном кабинете, здесь можно пополнить баланс. Давайте я нажму, покажу, как это сделать. Вот это рекламный баланс. Ну, Если вы хотите именно покупать персонажей, то нужно будет пополнить основной баланс. Если хотите заказывать рекламу на сайте, то пополняйте рекламный баланс. Вот, ну это баланс для вывода средств. Ну, давайте переходим в основной баланс и сейчас покажу вам, как пополнить. Просто расскажу вам по-быстрому и, собственно, вы далее уже все сами сможете сделать. Здесь выбираем для покупок, далее выбираем платежную систему и нажимаем пополнить. Сейчас действуют акции. При первом пополнении 50% подарок и также свыше 500 рублей действуют вот эти вот акции. И при пополнении свыше 250 рублей нам еще даются билеты в подарок. Билеты можно потом потратить вот здесь, то есть разное, и вот здесь вот переходите в раздел «Билеты», здесь можно их открыть, и также вот любую планету получить, то есть с билета, и можно получить серебро на вывод, на покупки, на рекламу, и еще можно получить билеты от 3 до 10, то есть с одного билета может выпасть сразу 10 билетов, и вы сможете выиграть еще какие-то планеты. В общем-то, тоже очень крутая тема. Ну, раз мы затронули раздел «Разное», давайте сейчас покажу вам. Здесь есть ежедневный бонус и бонус «Каждый час». То есть, бонус «Каждый час» вы можете забирать каждый час, а ежедневный бонус – раз в день. Нажимаем «Получить бонус». И за это мы получаем денежку сразу на баланс. Сейчас покажу, сколько. Я получил 45 серебра. И это пошло сразу на баланс для покупок у меня. То есть, можно копить и покупать потом планеты за, эти, за это серебро. Так, здесь, когда вы пополнили, вы уже переходите купить звезду. Это в главном меню есть такой раздел. И здесь уже, собственно, покупаете звезду, которую вам нужно. Допустим, вот первая звезда, вторая и так далее. Здесь неограниченное количество звезд можно покупать. То есть, можно купить и три звезды вот этих, и 4 этих, 5 этих, там других, третьих и так далее. То есть, звезд, вот допустим, этих можно и 10 штук купить и зарабатывать там по 5000 рублей в день. Или больше. То есть ограничений на это здесь нету. Далее, когда вы уже заработали, вы просто переходите в вывод средств и выводите свои заработанные деньги на свой кошелек. Здесь есть Pair, Kiwi и U-Money. U-Money – это Яндекс.Деньги. Вот такой вот вывод. Ну и давайте еще посмотрим партнерскую программу, также можно зарабатывать на серфинге. Ну а сейчас мы переходим в партнерскую программу и я ее вам покажу, я уже точнее рассказал о ней, но ну, сейчас еще раз посмотрим, где наша ссылка и так далее. Вот, ну, в общем-то, вот она партнерская программа и здесь вот наша ссылочка, и мы будем получать 30% за регистрацию ну, то есть, не за регистрацию, а за пополнение нашего пользователя, которого мы пригласили. То есть, тоже очень удобная система. Ну, и здесь, собственно, вот они баннеры, которые также можно размещать на сайтах. Ну, я думаю, на этом все. Ссылку оставлю в описании. Переходите, регистрируйтесь и начинайте зарабатывать. На этом у меня все. Всем пока!